Чайки над морем, я это все, что дано Лица напротив, это лишь то, что осталось Ты поцелуй, запиваешь крепленным вином И поедаешь меня, твоя поедаюсь Девочка, зачем же ты ходишь за мной? Хочется есть, но не следует бегать за мной Ведь мне так непросто отдать свое сердце Тебе на съедение, тебе лишь одной Пилоты, возьмите меня в небеса Буду ловить ваши взгляды Ведь сам не умею летать Не, не дал Бог. Бог. Видишь ли, милая, все, что есть в нас, не любовь Время пришло эмигрировать на небеса. Проводы будут тихи, без, без рыданий и слов, Без улетающих нас бесполезно спасать. Осени дождь есть, пора возвращения домой, Гитарист Апельсиновый крочь оказался участливым. Вчера он прислал мне письмо, пишет, мол, хорошо вс в строй. И заказал номера с видом на счастье. Пилоты, возьмите меня в Как мальчик без слов И Я буду ловить ваши взгляды в Зачем же ты ходишь за мной? Тебе хочется есть, но не следует бегать за мной. Ведь мне так непросто отдать свое сердце. Тебе на сиденье тебе лишь одной. Я буду послушен, как мальчик без ног Я буду ловить ваши взгляды, ведь сам не умею летать